Сначала у нас появилась идея концов света постоянно, которая происходит. И мы подумали, кто может быть нашим персонажем, который наполняет эту историю, который двигает ее, который сделает ее интереснее, и нам бы о которых захотелось бы рассказать. И первым персонажем появился Оливер. Он был собирательным образом на основе нас. Мы задали себе вопрос, чем бы мы занимались, если бы доступили концы света наши концы света смешные. и Оливер стал этим ответом мы бы смотрели сериалы, смотрели фильмы, Галеры играли игры. видео Видеоигры. так появился Оливер и мы начали придумывать что же такого интересного в нем и что, с ним что это может перерасти и нам сразу показалось что Оливер это персонаж который живет в своем внутреннем мире он настолько поглощен что не замечает, не замечает того это. что происходит но и Оливер наделен такими качествами, как чувство юмора и он привносит комедию в историю и за ним интересно наблюдать об этом еще мало кто знает, но однажды до концов света родители Оливера ушли из дома и больше не вернулись он не знает почему и Искал ответ на этот вопрос, но не нашел. Внутри себя, да. И единственная реакция была создать свой внутренний мир. И он ушел полностью туда. И выходит оттуда только в начале первого выпуска. Когда а он отсекает да. телевизор. Нам хотелось отразить весь его характер в его внешнем виде. Чтобы вы, когда увидели персонажа, сразу получили какое-то первое впечатление о том, кто он такой. И его одежда... Его внешний вид довольно противоречивый, он в синем ватнике, что довольно такое пассивный синий цвет, говорит о том, что он не очень много двигается. При этом у него яркие рыжие волосы. Говорят о его решительности, о том, что в нем все-таки есть потенциал. Также, конечно, в том, что он носит батник. Много говорит о том, что он входит в домашнем, в чем-то таком, свободном, том, простом. Удобно, комфортно. Да. Плюс Игорь придумал специальные символы. На батнике вот мы тоже в батниках. Игорь <laughs> придумал специальные символы, которые обозначают рост, то есть семечко, если вы посмотрите у него. Такое своеобразное. На, на, на, на передней части Батника. И это говорило о его потенциале и о том, что персонаж по мере развития сюжета будет перерастать в нечто большее, в лучшую версию Оливера. Ну и сзади такой своеобразный схематический грецкий орех о том, что он довольно закрыт и находится в своей какой-то скорлупе на начало истории. И э, Оливер сначала предстает таким ленивым персонажем. И с другой стороны мне казалось, что это все-таки немножко, если говорить честно, немножко такой взгляд на современного подростка, который немножко замкнут в себе из-за интернета, из-за игр, из-за сериалов и живет в каком-то таком немножко собственном мире. И Оливер как раз хорошо представляет вот такую категорию людей и поэтому мне казалось многие увидят в нем себя Нужно про такого персонажа рассказать что да надо рассказать про него и что оливер не останется таким до конца он будет меняться но самые его сильные качества они раскроются и сделают его еще интереснее Сенечко. и еще веселее да присоединяйся к приключению и ты Купи первый выпуск «Счастливого конца света» в мастерской «Братьев Зиненко» и получи в подарок месяц доступа к эксклюзивным файлам и закулисным материалам. Ссылку мы оставили под этим видео.